Всем привет! Сегодня мы с вами разберем песню про зайцев. Я покажу вам, как играть в самом простом варианте. Внизу будет ссылочка на табулатуры. на первом ладу вторую струну, играем ее один раз, дальше идет третий лад на второй, открытая первая, третий лад, первая струна, и идем к первому ладу. Приходим в аккорд ДМ6, зажимается на первом ладу первая и на втором ладу третья. Играется четвертая, первая вместе, затем третья, вторая, первая, вторая, третья. Затем мы ставим на третий лад на бас Ноту соль, третий лад, шестая струна. Играем эту ноту. Все играется дальше на второй струне, открытая. Первый лад. Третий лад мизинцем. Дальше открытая. Ставим первый лад, первая струна. И эта нота остается, и добавляются у нас басовые ноты на третьем ладу. Играется первая и пятая вместе. Третья открытая, вторая открытая, первая открытая. И обратно к третьей струне. Дальше мы смещаем этот палец ниже, играем бас. Зажимаем второй лад, третья струна. Играется четвертая, третья, вторая. Потом берется на первом ладу вторая струна. Открытая, первая. И мизинцем надо дотянуться вот сюда. То есть мы берем вот эту ноту и смещаем, приходим к аккорду DM. Смещаем ее просто на лад-назад. Играем четвертую, вторую. Дальше третья, вторая, первая. Вторая, третья. Вот после того, как вы это сыграли, вам нужно будет взять, вот добавить, получается, сюда ноту Фа. На третий лад, четвертую струну, а вот эту ноту поднять. То есть первый палец у нас идет на первый лад, вторую струну. Играется четвертый бас, вторая, третья. Дальше играется вторая открытая, потом на первом ладу вторая струна и третья. Она уже зажатая у нас. Здесь можно, кстати, сыграть такой прием. Легато или хамерон, он. То есть, когда мы дергаем струну вторую. И за счет удара указательного пальца на первый лад играется нота. Но можно сыграть просто. То есть, вторая открытая. Первый лад, вторая струна и третья. Дальше идет аккорд Е. То есть, мы сначала берем шестую и вторую открытую. Дергаем дальше четвертую. Зажатую на втором ладу на четвертой струне. Третья, вторая, третья и четвертая. Дальше идет открытый пятый бас. И как в самом начале те же ноты идут. Первый лад, третий, открытая. Нисходящее движение. К аккорду DM6. Дергаем первую, четвертую. Третья, вторая, первая. Дергается. Вторая, третья. Дальше опять ставим сюда, вот на третий лад, шестую струну. Играем эту ноту. И здесь вот нужно мизинцем поставить на третий лад вторую струну. Желательно, конечно, в такой аппликатуре. Кто-то может поставить и в такой аппликатуре. Но я рекомендую делать так. Так все-таки более правильно. Хоть и сложнее. Просто нужно приноровиться. Играется шестая струна. Третья. Получается третий лад. Вторая. от Первая открытая. Далее первый лад. Третий лад. И мизинец идет на четвертый лад. И мы двигаем мизинец на пятый лад и добавляем сюда вот первый палец на пятую струну. Играется первая 5 пятая вместе. Открытая, третья. Вторая открытая. Открытая, первая. Вторая открытая. И третья открытая. И пока у нас звучат эти открытые струны, мы берем вот эту аппликаторную форму. И уже размещаем ее вот на первом и на третьем ладу. То есть то, что было здесь, мы переносим уже вот сюда. На первый и на третий лад. Здесь у нас шестая зажимается, здесь зажимается вторая. Играется шестая, вторая вместе. А, еще забыл то, что на втором ладу, на третьей струне зажимается вот средний палец. Мы дергаем, значит, вторую, шестую. Дальше извлекается у нас четвертая открытая. Третья, вторая, третья, третья четвертая. Дальше идет аккорд АМ. Пятая, вторая. Четвертая, третья, вторая. Третья, третья четвертая. И дальше мы ставим вот этот палец выше. Дергаем вторая, пятая. Мизинец идет вот сюда. Потом первый палец, вторая, второй лад. Первая струна. На пятый лад. И здесь дергаем с шестой струной. И делаем такую фишку. Мы делаем э, галиссанда или слайд, или, то есть скольжение до 12 лада. И здесь было бы круто, если бы флажолет прозвучал. Можно сыграть просто до 12 лада. Ну Можно взять флажолет. Объясню, каким образом. То есть мы дергаем шестую и первую. Играем слайд. И вот когда доходим до 12 лада, мы палец поднимаем. И вот где порожек железный на 12 ладу, мы чуть-чуть прикасаемся и добиваемся вот такого звучания. Все. После этого идет припев. Припев играется так. Зажимаем мы баре, малые баре. Можно три струны, можно четыре струны зажать. Ну, для надежности зажмите четыре струны. Играем первое, пятое. Бой, потом мизинец идет на восьмой лад. Сыграем с пятым басом. Опять играется бой. Убираем мизинец, опять играем первую и пятую. Бой. Дальше играем вторую и пятую. Опять играется бой. Дальше то же самое играем первую и пятую. Бой. Мизинец зажимаем на восьмом ладу. С первой струной играем. Опять играется бой. И здесь нужно поменять аккорд на такой, на DE. Такая вот лесенка. С пятой лад, шестой и седьмой на, тре, на третьей струне. Здесь играем четвертую, первую. Бой. Потом вторая, четвертая. Опять идет бой. Здесь потом дергаем четвертую, третью. Сыграли. Играется бой. Опять четвертая, вторая. Опять бой играется. И переходим уже в аккорд Е. То есть мы, у нас есть время, пока мы играем шестую, первую, открытую. Потом идет бой. Нужно поставить аккорд Е. Шестая, вторая. Шестая, первая. Мизинец идет вот на третий лад второй струны. Играется здесь бой. Дальше мы играем на первом ладу, зажимаем вторую струну с шестым басом. И обратно ставим аккорд Е7. Вот здесь вот. И играется здесь бой. Бой в таблодурах будет указан стрелочками вниз. Ну и потом идет аккорд АМ, пятая и первый вместе. Бой вниз, шестая струна, дергается. Бой, и идет повтор. Все то, что мы до этого играли, мы повторяем. Еще раз зажимаем на пятом ладу баре, играем первую пятую. Играется бой. Указательным пальцем ставим здесь на восьмой лад. Играем первую пятую. Опять играется бой. Дальше первая пятая. То есть мы убираем мизинец. Первая пятая. Опять играется бой. Вторая, пятая и бой. Опять первая, пятая, бой. Мизинец на восьмой лад, первая, пятая. И после этого, как сыграли бой, мы ставим вот этот аккорд. Играем первую, четвертую. Бой. Потом вторую, четвертую. Бой. Третья, четвертая. Бой вниз. Четвертая, вторая. Бой. Играется дальше шестая, первая потом аккорд Е7 это уже концовка бой, то есть мы ставим Е7 и играем бой вниз, здесь играем дальше шестая вторая, то есть вторая струна у нас зажата на первом ладу, на второй струне шестая вторая и потом поднимаем вот этот палец вверх играем бой, то есть это в медленном темпе так Еще один вариант, как можно сыграть это место. Смотрите, значит, мы играем шестую-первую, бой на аккорде Е7. И вот здесь берем малые бары вот этим пальцем, указательным. То есть мы просто поднимаем мизинец и э, делаем такое малое бары. Мы зажимаем здесь третью и вторую струну на первом ладу. Когда мы сыграли шестую-вторую, мы просто поднимаем вот этот указательный палец, и у нас вторая уже будет открытая. Нам нужно сыграть бой. То есть мы играем шестую-вторую, вторая зажатая на первом ладу, Поднимаем этот палец и играем бой вниз. Ну и потом у нас идет нота ля на втором ладу на третьем уровне с пятым басом. Ну и в конце уже мы играем вот. Подписывайся на канал, ставь лайк и обязательно напиши комментарий. Пока.